Здравствуйте! Я Екатерина Платонова, художник, куратор, преподаватель. Приглашаю вас в МВУ на курс «Академическая живопись». Он предназначен для поступающих в художественные вузы и для тех, кто хочет углубить свои знания в академической живописи. Вы узнаете, как работать последовательно, добиваясь законченности и целостности композиции, научитесь работать с тоном и цветом, а также вы научитесь взаимовлиянию предметов в живописи. Вы научитесь передавать объем предметов в пространстве, выделять главное и второстепенное в цвете. Вы сможете делать наброски с разных ракурсов, конструктивно строить форму предметов гипсового черепа, фигуры человека и лепить форму цветом, применяя знания пластической анатомии. В процессе курса мы пройдем основы цветоведения, напишем натюрморт на разные задачи, на контрастах, в теплом и холодном колорите, с гипсовым слепком, с гипсовой головой, портрет с плечевым поясом, портрет с руками, фигура человека в интерьере. Жду вас на курс, присылайте ваши заявки, до встречи!